знают все этот договор это позорное наследие отцов в прошлом в прошлом мы будем хозяевами этого мира А может, Панда расскажет, а то ведь я не все помню. Волкобоев взял секиру и всех победил. Да, именно так и было. Именно так и было. Никуда не сворачиваясь тропинки и ни с кем не разговаривая. Ты знал, что у волкобоев растет дочь? Папа, не сказка. У меня бабушка дома. Я мясо отравила. Не хочу, чтобы она тебя видела. А я старинный друг твоего отца. Что? Твоя мамочка не рассказала тебе об этом? Исбрать судьбу! Супастого дня. А где волки? Волки? Ну да. Где все? Вот она что Красная шапка решила поиграть в героя. Дети растут. В чем проблема? Это просто маленькая девчонка. Теперь ты понимаешь, в чем проблема, Харди?